Программа «Теория заговора». Я Игорь Савочкин. Здравствуйте. Сколько вы думаете нужны лекарств для лечения всех болезней? 150. 200. Это данные Всемирной организации здравоохранения. А фармацевтические компании предлагают нам более 10 тысяч. Таблетками завалены все аптеки, и можно часами рассматривать этикетки. Может быть, потому, что у производителей лекарств одна цель не лечить нас, а заработать. Сами врачи называют это фармагедон. За Засилие фармацевтического бизнеса, который уже диктует медицине и пациентам свои условия. Лекарства страшнее болезни. И у меня и депрессия началась страшная. Почему медики называют волокардин и карвалол опиумом для народа? Будете уже почти ведрами его пить. Болезней которых нет. Целая стопка анализ, как правило, они приходят уже, кто на 50 тысяч на обследовался, кто на 80. Почему мы покупаем лекарства от болезней, о которых не знает даже Всемирная организация здравоохранения? Заговор фармацевтов. Мне говорили, ну, у вас хроническое заболевание. Почему они скрывают, что язву желудка можно вылечить практически одной таблеткой? Прибыль – 3 миллиарда долларов в год. Никто не хочет заниматься таблеткой, которая вылечит пациента всего за 100 долларов. И вы думаете, вас это не касается? Это заговор против вас. Наверняка такая аптечка есть у каждого из нас. Но давайте разберемся, для чего нужны эти таблетки, капли, порошки. Что они лечат? Вот, например, лекарство от дисбактериоза. Знакомое слово, не правда ли? Если верить статистике фармкомпании, дисбактериозом страдает 90% населения. В аптеках продаются десятки препаратов от этой болезни – Пробиотики, пребиотики, симбиотики и другие тики. Вот как описываются симптомы дисбактериоза на сайте одного из самых популярных препаратов. Диарея, диспепсия, то есть нарушение пищеварения, запоры, метеоризм или вздутие живота, тошнота, отрыжка, рвота, боли в животе, возможны аллергические кожные реакции. Более того, на тех же сайтах нас пугают, если не лечить дисбактериоз, то он может привести к серьезным последствиям, вплоть до иммунодефицита и даже психических расстройств. Звучит страшно. Мы решили проверить, как часто врачи ставят диагноз дисбактериоз. Выписываем все симптомы на листочек и идем с ним на прием к врачам. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Это Дисбактериоз, но слово дисбактериоз оно в переводе и говорит, что нарушение микрофлоры. Миндопишу. Спасибо. Может быть дисбактериоз? Нет, вас еще посмотрите, я же еще вас даже не посмотрел. А -а -а. Фармкомпании так хорошо запутали следы, что врачи сами порой не могут, как говорится, отделить муха от котлет, понять, где заболевание, а где его симптомы. Официально дисбактериоз э, во всем мире не считается. Отдельным заболеванием. Швейцария. Здесь находится неофициальная фармацевтическая столица мира. Рядом с Женевой расположена штаб-квартира ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, где ведут так называемый международный медицинский реестр классификации болезней. В него заносятся все заболевания и все симптомы, официально признанные медициной. В данном издании, в зависимости от того, как считать, от 12 до 15 тысяч разных категорий. Мы хотим понять, отмечен ли дисбактериоз в этом реестре. Смотрите, дисбактериоз вообще не встречается ни как болезнь, ни как симптом ни в старой, ни в новой версии реестра. Дисбактериоз – это просто собирательное понятие. Лечить нужно причину этого состояния. Но фармкомпаниям это невыгодно. Они пытаются повлиять на реестр и ввести категории, которые не существуют. Поэтому в составлении реестра ВОЗ всегда есть очень четкие декларации конфликтов интересов. Способны ли препараты, которыми лечат дисбактериоз, хоть как-то влиять на микрофлору? Это большой вопрос. Смотрите, почти все они содержат в составе специальные хорошие бактерии, которые по задумке и борются с дисбактериозом. Правда, эти бактерии сублимированные, то есть высушенные. Они как будто бы спят. Успевают ли они проснуться, попав к нам в организм, толком никто не знает. Производители соревнуются. Одни говорят, что вот у этих погибают, а наши остаются живыми, у нас там другой способ упаковки и так далее. К сожалению, при проверке вот всех этих продуктов, содержащих микроорганизмы, он показывает, что нет у них эффекта. И такие эксперименты проводились много раз, и эффекта нет». Вот инструкция к лекарству от дисбактериоза. В ней сказано, одна капсула содержит 1,2 умноженное на 10 в седьмой степени живых лиофилизированных молочно-кислых бактерий. Много нулей, звучит убедительно. Но весь фокус в том, что такое же количество бактерий можно получить, просто выпив стакан кефира. Алисон Шейн, биохимик из США. Он больше 10 лет работал в транснациональной фармацевтической компании. Лекарства этого производителя есть в каждом доме по всему миру. Уволившись из фармкомпании, Алисон Шейн выступил с сенсационным заявлением. Поскольку я химик, я всегда стоял за научный подход. Но работа в фармацевтической промышленности была предательством науки. Я говорил с фармацевтическими компаниями, которые не скрывая заявляли. Мы создаем симптоматические лекарства. Мы не лечим причину. Мы постоянно сталкиваемся с этим. покупаем препараты для снятия симптомов. Этими лекарствами переполнены больницы, аптеки и наши домашние аптечки. Да, болит голова от головной боли, болит живот от живота, болит спина для спины и так далее, и так далее. И получается огромное количество действительно препаратов, которые иногда даже между собой опасно принимать, они между собой несовместимы. Фармацевтические компании специально разрабатывают лекарства для снятия симптомов, но не лечения болезней. Так строится бизнес-модель, позволяющая пожизненно продавать человеку тот или иной препарат. Было бы лекарство, а болезнь под нее мы найдем. К сожалению, такое тоже встречается, и в международной медицинской практике такое нередко возникает, такие ситуации. А, безусловно, они диктуются интересами производителей этих препаратов. корзин и карвалол по сути это одно и то же эти препараты разработали 50 лет назад с тех пор наука ушла далеко вперед а мы до сих пор уверены что лучшего лекарства от сердца просто нет врачи даже в шутку называют его опиум для народа мексика успокаивали вот этот крывалол Луиза карева Хороволольщик со стажем. Она буквально сидит на сердечных каплях. Пьет их ежедневно, по 10 раз за день. Недавно женщина поняла, что не может самостоятельно остановиться. Все началось пять лет назад. В семье Луизы произошло несчастье. За несколько недель она потеряла половину своих родных. Лекарства начала принимать, потому что прихватило сердце. Тогда Луиза думала только об одном. Как не сойти с ума от горя. Умирает мама. Потом и тетка. Через два дня, в общем, они похрен-похрен. И у меня депрессия началась страшная. Вообще мне тоже стало все безразлично. Да. И я начала пить лекарства. Да, каждый день. Пила по 30 капель. Это, ну, там, через каждый, даже, может четыре 4 часа. Привыкание пришло быстро. Через месяц 30 капель стало не хватать. Доза выросла до 50. Сократились промежутки. Сегодня без капель женщина не выходит из дома. Скупает бутылки в аптеках десятками. Про запас. Даже когда я знаю, что вот вечером ложусь спать, если себе накапал, допустим, последние капли, думаю, боже мой, как же я так это упустила, не купила себе. У нас даже шкаф открываешь, вот, где чашки стоят, ну, сушелка, и запах идет, вот, потому что он после мытья даже вот, не выветривается этот запах. Луиза пыталась прекратить принимать лекарства. Держалась несколько дней, но в какой-то момент ловила себя на том, что стоит на кухне, и снова капает заветный препарат в стакан. Ну, вот Когда я уже выпью, накапываю себе, выпью, значит, там, и я чувствую... Такое удовлетворение в своем теле, в душе, спокойствие. И мне уже становится легко и непринужденно. И я знаю, что все будет хорошо. Я знаю, что там дети помирятся, если они поссорились. Я знаю, что все пройдет, все проходит. Думаю, все, завтра я уже могу без лекарств обойтись. Но опять снова и снова и прибегаю к нему к Мы привели Луизу к наркологу. Нет, давайте разберем все-таки ситуацию, когда вы не принимаете этот препарат. Когда не Что беспокоит? Какие жалобы возникают? Ну, ну давайте стать по пунктам. Uh, раз. Тревожное состояние, ну, да, панические да. какие-то атаки могут появляться, да? да? Я, в общем-то, не паникую, но стараюсь зажигаться. Через несколько минут врач поставил диагноз. У женщины ничто иное, как классический синдром отмены. То есть, проще говоря, ломка. Сначала психологическая, после этого, соответственно, и физическая уже. То есть изменение уже дозировки говорит уже о присутствии и самой физической зависимости. И пагубно тем, что эта дозировка может расти дальше, и вы будете уже ну, почти ведрами его пить. Дело в том, что в состав карвалола и волокардина включен феноборбитал, который на минуточку входит в список сильно действующих и ядовитых веществ и оказывает наркотический эффект как любой другой наркотик может вызывать привыкание, что, собственно, и произошло с Луизой. В общем, с точки зрения фармацевтического бизнеса, волокардина-карвалол ⁇ идеальные препараты. Мало того, что снимают симптомы, так еще и сами вызывают привыкание. Вы становитесь самым преданным потребителем, так как не можете без него обходиться. Но самое интересное, что эти препараты, используемые в качестве сердечных средств, от сердца не лечат. Они просто выключают голову. Так работает любой наркотик. На голова расслабься, не думай ни о чем. Остается надеяться, что боли в области сердца пройдут сами. Они опасны, во-первых, тем, что это постоянная наркотизация. Во-вторых, они опасны тем, что люди с инфарктом миокарда, принимая волокардин от э, периода эффективного воздействия современными препаратами затягивают. И они поступают в больницу, когда уже ничего сделать невозможно. Швейцария. Неофициальная фармацевтическая столица мира. Наша съемочная группа приехала сюда в командировку, а заодно мы захватили с собой Карвалол и волокардин. Идем в аптеку и пытаемся купить такие же бутылочки. Феноборбитал закончился, мы не используем его. Как давно? Около 10 лет. Он запрещен? Нет, просто появляются новые лекарства, и врачи не выписывают больше эти препараты. Разные причины. Многим заводам неинтересно производить эти лекарства. Мы обошли еще пять аптек, и везде одинаковый результат. За пределами Восточной Европы купить волокардин и корвалол практически невозможно. Хорошо еще, что наши корреспонденты въезжали в шенгенскую зону через Швейцарию. В некоторых странах в США, в Литве, в Объединенных Арабских Эмиратах, эти препараты ввозить запрещено. Положишь по привычке такой пузырек в багаж и можешь оказаться за решеткой. Как за провоз наркотиков.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 то не приносит должного эффекта. При этом мы горстями едим непонятно что. Мы едим препараты с недос... недоказанной эффективностью. Но ведь это вежливая формулировка врачей, практикующих доказательную медицину. Там не доказана эффективность, там доказанная и Сегодня для лечения одного и того же симптома есть десятки препаратов. Взять хотя бы жаропонижающие – под них отводит целый стеллаж в любой аптеке. Для нового вида препаратов в аптеках буквально нет места. Что остается производителем? Проще всего самим придумать болезнь, а после изобрести от нее лекарства. то есть буквально сформировать новый отдел в аптеке. Что им остается делать? Остается новый уровень рекламы лекарств. Изобретение новых болезней. Перечень симптомов подходит к концу. Количество потребителей лекарств снижается. Давайте придумаем новую болезнь. Возьмем, к примеру, синдром хронической усталости. Знакомое название. Впервые об этой напасти заговорили в начале 90-х. Прошло уже более 20 лет. Как это лечить, должно быть известно уже всем – и врачам, и аптекарям. Чтобы выяснить это, мы поступим так же, как большинство людей. Зачем же ходить к врачам? Сразу пойдем в аптеку. Посмотрим, какие лекарства здесь нам посоветуют – как оказалось, люди с таким диагнозом в аптеку обращаются часто. Так что провизоры уже лучше врачей знают, как лечить этот синдром. Универсального препарата не существует. Тут нужен комплексный подход. Обычно синдром хронической усталости это вам нужно принимать э, омегу-3. И рыбий, ну, то, это рыбий жир по-другому, а -а -а. и куэнзим Q10 ку дает прилив энергии, то есть силы появляются, лучше работает головной мозг, это питание для сосудов. Вам -а -а. что-то взять нужно из добавок, вот, либо Q10 куэнзим, либо рыбий жир. Кстати, есть вот такие вот добавки, я помню А, добавка. вот эти, да, я знаю. Вообще файно они называются, супер, у них есть комплекс витаминов минералов, аминокислот. Они кожу разглаживают, питают сосуды, там А какие вот? Если вам конкретно синдром усталости, то вам нужно и эту, и эту Вообще можно сочетать 4-5 добавок. То есть, ну, как бы за раз. Вот как примерно выглядит схема лечения от этого заболевания. Боли в мышцах и суставах? Здесь помогут анальгетики, бессонница успокоительные, усталость, депрессия, проблемы с концентрацией внимания, антидепрессанты, ослабленный иммунитет, пейте, иммуностимуляторы, а еще витамины для профилактики и ноотропы, чтобы мозги работали. 2204. Угу. Значит, вот это у нас стоит пу 10. Это у нас стоит. 2310, mm -hmm. 2200 и 2300, а это у нас, этот, кстати, комплекс платит на 2 месяца, таблеток 2 раза в день. тут написано на а это стоит 4,328, и если вы берете это все, получается 8 8,742 рубля. Какой-то очень затратный синдром, может быть, и не нужно лечить его вовсе? Существует ли эта болезнь на самом деле? С этими вопросами мы обратились в Министерство здравоохранения, но четкого ответа не получили. Есть МКБ-10 международная классификация болезни, mm -hmm. еще несколько. А ага, ну сам Минздрав, он таких документов классификации нет, не составлял, конечно, да? Нет, конечно, нет, нет, нет, нет. Это все идет по международному, это как бы все да. Есть общепринятая МКБ-10, которая официально у нас ее принята. Да, и мы в этом плане ничего не придумываем. Тогда снова обратимся к мнению Всемирной организации здравоохранения. На этот раз мы хотим понять, входит ли в Международный медицинский реестр болезни синдром хронической усталости. Как вы видите, я сейчас задаю в поиске синдром хронической усталости. Термин относится к болезни фибромиалгия, Раздел «Неврология». Характеризуется хронической головной болью, сильной усталостью, нарушениями сна и другими симптомами. Также эти признаки могут быть и при ревматическом заболевании. Такой болезни нет в справочнике. Официально ее не существует. Болезни нет, а лечение есть, причем не дешевая. Как мы выяснили, стоимость курса препаратов от синдрома хронической усталости доходит до 10 тысяч рублей. К слову, если действительно устали плюс-минус за те же деньги, можно найти путевку на море. Ну и хорошенько отдохнуть от усталости, которую вы считаете хронической. Синдром хронической усталости – это еще цветочки. По словам самих производителей, раскрутить можно все, что угодно. У меня в голове сразу всплывает синдром хронической усталости, синдром хронической активности, синдром хронического запора, синдром хронического поноса да? или диареи, синдром я не знаю, хронических болей в животе, синдром хронической головной боли. Этих синдромов можно придумать бесконечное количество. Несколько лет назад в Великобритании началась вспышка редкого заболевания. Все, кому за 30, практически поголовно стали болеть так называемым синдромом беспокойных ног. Лет 5-6 назад э, самым продаваемым в Великобритании препаратом был препарат для лечения синдрома беспокойных ног. Знаете, что такое? Это никто не знает. Только англичане знают. Потому что у них в телевизоре это раскрутили. Э, это вот если ты ночью э, непроизвольно дергаешь ногами то это очень вредно оказывается. Это вот мешает тебе спать, мешает тебе набраться сил, влияет на твою личную жизнь, ну и что-то еще. Препараты для лечения, для того, чтобы ты ночью не дергал ногами, они а продавался там на сотни миллионов фунтов в год. Нам повезло. Синдром беспокойных ног обошел нашу страну стороной. Но это не значит, что нас не лечат от выдуманных болезней. Как же фармкомпаниям удается всех провести? Для этого у них есть отделы маркетинга. Я участвовал в создании лекарств, которые признавались смертельно опасными нашей лабораторией. Затем признавались смертельно опасными еще одной лабораторией. Признавались опасными, неэффективными, наконец вызывающими те заболевания, которые они призваны лечить.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 Лечиться от сосудистой дистонии, которая не существует, от толстых не существуют, от шейки матки, что не является болезнью, от дисбактериоза, фантазия, фармафирм. Ну что делать? Это все выдуманные болезни? Их нет ни в одной стране мира, кроме СССР. Уреоплазмоз. Болезнь, которая выражается в том, что у человека обнаруживаются микробы, которые так и называются уреоплазмы. Они якобы передаются половым путем. Этой теории придерживаются многие российские гинекологи и ставят такой диагноз направо и налево. В то же время в США и Европе уреоплазму не диагностируют и не лечат. Просто потому, что не признают за болезнь. Всегда, когда речь идет о вот каких-либо инфекциях у женщины, всегда поднимается вопрос об уроплазмах. Хотя, не надо, если мы э, вот, приехали на зарубежный конгресс какой-либо по э, женскому здоровью, вообще таких инфекций вообще нет, заболеваний таких в программе, таких тем вообще нет. То есть мир на, э, на этом давно уже поставил точку и знает, понимает, что это нормальная микрофлоры. В России атуреоплазмоза лечат до сих пор, причем долго и дорого. Кристина Фролова сражается с недугом уже 7 лет. Каждый год проходит весь курс лечения. Покупает антибиотики, мази, свечи, гели. Врач мне сказал, что это передается полным путем. Вот. Если это не лечить, то будет бесплодие. Да, лечить меня нужно, и партнеры лечить. Обязательно. На все про все девушка уже потратила больше 40 тысяч рублей. Но болезнь возвращается снова и снова. Он опять говорит мне: сдавайте анализы. Я пойду сдаю, и что? Говорят, плазма. И опять лечиться. Это, это все, не знаю, по кругу то же самое. Дело в том, что от уреоплазмоза невозможно вылечиться, а главное – и не нужно. Потому что уреоплазмы не являются паразитами. Они живут в нашем организме наряду с миллионами других бактерий. Наличие уреоплазм является просто абсолютной нормой и не является показанием никакого лечению. Болезнь уреоплазмоз – очередная выдумка. Очень удобный способ вытягивать из человека деньги, ведь уреоплазму можно лечить бесконечно. Пациенты приходят со схемами лечения на сумму от 20 тысяч. 50, 60 и 70 тысяч рублей – это курс лечения так называемого уроплазмоза в сочетании с какой-нибудь еще инфекцией. То есть вы не поверите, как я даже, когда я первый раз столкнулась вот с такими суммами, например, суммой 80 тысяч рублей, я не могла представить, а что же можно на эту сумму налечить антибиотики, антисептики, это и пробиотики, а самые дорогие различные иммуномодулирующие средства, поливитаминные средства различные. Комбинациях, иногда внутривенной, иногда внутримышечной. Недавно Кристина снова сдавала кровь на анализ, и снова у нее нашли уреоплазмоз. Вместе с ней мы отправились на прием к врачу. Спросим, где учат лечить несуществующие болезни. Эти стандарты не я создала, но у нас тоже есть свой российский стандарт. И российский стандарт очень редко и очень резко отличается uh -huh. от зарубежных стандартов. Если честно, я очень гордаю, что я представляю именно российский стандарт. Потому что э если у нас была бы такая диагностика, как за рубежом, и вы собираетесь, все равно школа у нас. А в чем же тогда виноваты фармкомпании? Ведь диагноз это ставят врачи. Вот именно. Значит, нужно в первую очередь как-то заинтересовать именно их. Для этого в фармкомпаниях существуют отделы медицинских представителей. Сотрудники отдела выстраивают коммуникации с врачами. Это официально. Никто этого даже не скрывает. На деле они всеми способами мотивируют врачей выписывать их препараты. И здесь все средства хороши. От невинных сувениров, ручек, блокнотов, календарей, которыми завалены все поликлиники, до ужинов в ресторанах и банальных взяток. В 2009 году фармкомпаниям запретили устраивать любые мероприятия для врачей. По закону к ним нельзя даже приходить в рабочее время. И никаких больше сувениров, ручек и календарей – Любая безделушка считается подкупом. Прошло несколько лет, но по сути мало что изменилось. Просто фармкомпании так хитро работают с врачами, что их очень сложно поймать за руку. Наталья, сотрудник крупной фармацевтической компании, уже пять лет работает медицинским представителем. На условиях анонимности она согласилась рассказать нам все механизмы взаимодействия с медиками. Наша задача сходит проинформировать. Мы можем приехать в рабочее время в, в, в поликлинику, в больницу к врачу. Мы напоминаем о наших препаратах про их свойства. То есть заинтересован врача в том, чтобы он назначал наши препараты. У компании есть четкая схема работы медицинских представителей. Раз в неделю специалист должен проводить плановый обход. Конечно, не пациентов, а врачей. Работаем мы со всеми врачами абсолютно. У нас от компании много представителей. То есть, если брать Москву, область разделена на сектора, то есть округа, и у каждого округа есть свой представитель, и он, как правило, охватывает все больницы, все аптеки, в том числе частные поликлиники. И, кстати, с частными намного проще работать, потому что они практически всегда идут на контакт и всегда рады сотрудничеству. Более плотное общение происходит на кружках и семинарах, куда приглашаются все районные специалисты. Чтобы заинтересовать медиков, встречи проходят в неформальной обстановке, в кафе или ресторане. В Моя обязанности входит договориться с рестораном, заказать фуршет, собрать врачей, собрать, пригласить кандидата медицинских наук, которые будут выступать. И это все так проходит, на самом деле, весело, интересно. Врачи между собой общаются в промежутке. Между нашими таким вот беседами и развлечениями проходят еще и семинары, где мы обучаем по нашим препаратам. Нам удалось выяснить место проведения ближайшего семинара. Он пройдет в фешенебельном отеле Москвы. Корреспондент программы отправляется туда под видом врача. Все в лучших традициях шпионских фильмов. Тема семинара серьезная, поэтому сначала врачей угощают кофе с кексом, чтобы голова лучше работала. Затем почти два часа медики честно отсиживают семинар, где лектор честно раскрывает тему. С научными данными и точными цифрами. Лишь к концу выступления звучат названия каких-то препаратов. Всех и, наконец, самая приятная часть семинара. Всех приглашают в обеденный зал. Здесь уже накрыты столы, все как положено, закуски горячее и десерт. Ни кейсы с деньгами, ни ключей от нового автомобиля никому так и не вручили. По словам самих врачей, на семинарах такого не бывает. Это делается по-другому. Несколько раз в месяц медпредставители устраивают конкурсы для врачей. Например, за две недели врач должен выписать не меньше 10 рецептов. Кто перевыполнит план, тот получает приз. Купон на покупку косметики или техники. Ну учет можно легко отследить в плане том, что рядом есть аптеки, которые мы тоже посещаем, общаемся также с заведующими аптек, которые нам без проблем могут предоставить, как продавался наш препарат. Естественно, мы э, отслеживаем, видим, если препарат продавался хорошо, то да, значит врач действительно назначал. А раз в полгода компания устраивает масштабные выездные конференции, так они это называют. На них приглашаются врачи сразу из нескольких районов. Выезжаем за город, для этого у нас полностью арендуется загородный клуб. Ну, например, вот в Московской области мы можем арендовать клуб, где есть и развлекательные программы, бассейн, сауны, различные мероприятия. И днем в перерывах между этими развлечениями мы проводим уже масштабные конференции. Могут то есть по всей нашей линейке препаратов, и также могут выступить и врачи, и тоже между собой пообщаться и дать какую-то информацию. Поэтому мероприятие закрытого типа. Конечно же, на нем не все могут присутствовать. Это строго по приглашению. Могут участвовать только врачи, и, как правило, собирает самый главный районный врач. В том, что фармкомпания сотрудничает с врачами, есть как минусы, так и плюсы. Как правило, в большинстве случаев вот эти все образовательные семинары и конгрессы э, спонсируются фармацевтическими компаниями. С одной стороны, это, да, это риск того, что они могут достаточно агрессивно и некорректно внедрять свои препараты. На сегодняшний день, например, я не вижу альтернативы э, э, тем конференциям, которые проводят фармацевтические компании. Благодаря им, э, во-первых, э, э, врачам, Просто на местах есть возможность прийти и послушать про определенные заболевания, про новые тенденции мировые, да, в диагностике этого заболевания, введение этого заболевания. И как-то вот, вот на мой взгляд, может быть, субъективный. Государство как бы вот переложило вот эту функцию государственного по образования по текущему образованию врачей на плечи фармацевтических компаний. Они, конечно, это все подхватили, да, и у них свой интерес в этом собственный, конечно же, есть. Они без этого и не работали бы. Но с другой стороны, информирование врачей, образование врачей происходит вот чаще всего именно с помощью фармкомпаний. Классический пример, как можно выгодно продать новую болезнь – атипичная пневмония. Первый этап – презентация. Весной 2003 года в Юго-Восточной Азии появились первые сообщения о новом опасном заболевании – вирусе-мутанте, от которого пока нет лекарства. Нет лекарств – значит, мы все в опасности. Второй этап – вброс лекарства. Вирус быстро распространяется на другие континенты, появляются слухи об осложнениях и первых летальных исходах. СМИ бьют тревогу. Мы что, теперь все умрем? Начинается паника. Фармацевтические лаборатории выбрасывают на рынок препараты от нового вируса. Ну а дальше начинается, появляется новый грипп, новые вакцины. Мы ждем эпидемию, вакцины сделали, деньги вложили. Эпидемия что-то не получилась, не пошла. Ну что ж теперь, деньгам пропадать, вакцине пропадает. ну и дальше эти механизмы работают, к сожалению, во всем мире так. Этот сценарий как трафарет используют все чаще и чаще. Судите сами, в 2003 году птичий грипп, в 2009 свиной. Мы не можем никого обвинять, но странное совпадение – а как результат, государство тратит миллиарды долларов на лекарства, которые потом никому не нужны. Парадокс. Парадокс в том, что пока заводы штампуют таблетки от выдуманных болезней, есть множество реальных, от которых лекарства пока не существует. Почему? Ответ прост. Невыгодно. Наверное, все видели, как мировые знаменитости обливаются ледяной водой. Самая модная фишка этого сезона. Но мало кто понимает, зачем они это делают. На самом деле, таким образом собирают деньги на создание лекарства от так называемого бокового амиотрофического склероза. Это смертельное заболевание. Но болеет им всего-то полмиллиона человек во всем мире. Правила акции облейся водой простые. Нужно вылить на себя ведро холодной воды и бросить вызов любым трем людям. Если те не обольются в течение суток, обязаны внести 100 долларов на счет фонда. Я же бросаю вызов трем самым крупным фармкомпаниям в мире. Файзер, Джонсон и Джонсон и Глакса Смит У вас 24 часа. В научной среде ходят слухи, что лекарства от болезней века, спида, диабета, язвы желудка на самом деле давно изобретены. Только крупные корпорации делают все для того, чтобы эта информация не просочилась к широкой аудитории. Никита Авдеев. Хронический язвенник. Уже почти 20 лет мучается язвой 12-перстной кишки. Такая боль, которую нельзя ни обнять, ни зажать, ничего, она внутри сидит, это ни нога, ни рука. Все началось в пятом году. Никите было 9 лет. Среди ночи мальчику внезапно стало плохо. Повели в больницу, определи. То, что я сделал гастроскопию, все, сразу поставили диагноз. Никиту поставили на учет в детскую больницу. Каждые три месяца его клали на обследование. Назначали курс лекарств, проводили процедуры, выписывали. Но через несколько месяцев он снова возвращался в больницу. Снова пил таблетки и глотал зонд. И так по кругу. У меня были зеркальные язы, но это как мне рассказывают то, что это залечиваем одну, другая открывается. Залечим другое, соседние открывает. были и Объяснить, почему у Никиты с раннего детства развелась язва, врачи так и не смогли. Сослались на генетику и рекомендовали следить за питанием, а при обострениях пропивать курс препаратов. Этот галостезин, денол. Но эти денол запишем туда. А вот есть еще аналог русский Амипразол. А, 1047 в общем. 1440. Сегодня Никите 27 лет. Он живет обычной жизнью, не держит никаких специальных диет, не зацикливается на болезни и даже вопреки ей стал профессиональным танцором. Но признается, в периоды обострения ему на пути лучше не попадаться. Он буквально не может себя контролировать, становится нервным и раздражительным. А обострение в последнее время происходит все чаще и чаще, почти каждые две недели там уже деформировано от того, что от этих рубцов, постоянных эрозий, это эрозия, то есть это ну, раздражение, ну, как я понимаю, это раздражение желудка, воспаление. На самом деле все могло быть по-другому, если бы Никита вовремя попал к хорошему врачу. А еще лучше прямо к Нобелевскому лауреату. Он в середине, на этой стороне, Альфред Нобель, и, И я думаю, что мое имя где-то здесь. Барри Джеймс Маршалл, австралийский врач, профессор микробиологии, Нобелевский лауреат. Несколько лет назад совершил переворот в представлении ученых о язвенной болезни. Барри Маршалл совместно с коллегами положил мировую фарм-индустрию на лопатки. Он доказал, что язва желудка вовсе не хроническое заболевание. Это процесс, который имеет бактериальную природу. То есть при правильном подборе медикаментов ее можно вылечить раз и навсегда. Мы знаем, что нужно принимать несколько различных препаратов одновременно, чтобы вылечить хеликобактер. Но это хорошая новость, что мы можем вылечить ее всего лишь за одну неделю, самое больше за 10 дней. Это намного лучше. Это только бактерия, не беспокойтесь. Первую статью о том, что бактерия вызывает язву желудка, Барри Маршалл опубликовал еще в начале 90-х. Ему никто не поверил или не захотел поверить. Ведь его открытие совпало с появлением первых лекарств против язвы. Эти лекарства не лечили, а лишь снимали симптомы, но при этом так хорошо продавались. Фармацевтические компании не заинтересованы в продаже препаратов, позволяющих излечить якобы хронические болезни раз и навсегда. Им выгоднее производить лекарства для снятия симптомов. Прибыль в этой сфере была 3 миллиарда долларов в год. 3 миллиарда. Конечно, у них не было желания разбираться с новым типом терапии, которая способна была излечить пациента всего за 100 долларов. Для фармацевтических компаний гораздо более выгодно продавать людям симптоматические препараты, потому что препараты такого типа не воздействуют на болезнь как таковую. Они просто воздействуют на организм, и принимать их необходимо ежедневно в течение всей жизни. Таким образом, в 80-х годах фармацевтические компании зарабатывали на каждом пациенте за период его жизни около 10 тысяч долларов. Естественно, в случае лечения, направленного против хеликобактер, один пациент приносил бы прибыль лишь в 100 долларов. Тем не менее, профессор Маршалл смог доказать свою теорию. Для этого он поставил эксперимент на себе. Перед этим я проглотил зонд, прошел обследование, и, естественно, у меня все было прекрасно. Ни язва, ни бактерий. Через две недели после этого я выпил некоторое количество бактерий, полученных от одного из моих пациентов. Я ни в чем не был уверен. И вообще это был секретный эксперимент, потому что на себе экспериментировать не очень научно. Это могло вызвать критику в мой адрес. Через пять дней я почувствовал недомогание, по утрам началась рвота. Мы провели эндоскопию, взяли несколько образцов, и, конечно, оказалось, что у меня в желудке находятся миллионы бактерий хеликобактер. Но это еще не все. Кроме бактерий, обнаружились также лейкоциты, которые боролись с бактериями. Происходил процесс, который называется воспалением или гастритом. Профессор оказался в двух шагах от победы. Ведь в медицинском сообществе считается, что практически в 100% случаев гастрит приводит к язвенной болезни. Но продолжить эксперимент ученый не смог. По семейным обстоятельствам. Тогда моя жена сказала, что никаких инфицированных людей у нее в доме рядом с детьми она не потерпит. Пришлось сразу же принять антибиотики. Я принял антибиотики, и это стало концом двухнедельного эксперимента. Но стало началом новой жизни для тысяч людей, страдающих от язвы желудка и 12-перстной кишки. Всемирная организация здравоохранения официально утвердила новую схему лечения язвенной болезни, куда включено обследование на хеликобактер пилори. Правда, почему-то до сих пор продаются десятки препаратов, которые не лечат язву, а лишь на время залечивают. Врачи по-прежнему продолжают выписывать их. Такими лекарствами лечили Никиту. От врачей я такого не слышал, что мы это можно раз и навсегда с этой болезнью расстаться. Такого я не встречал. Врача, который мне бы сказал то, что... Мне говорили, ну, у вас хроническое заболевание. То есть хроническое заболевание уже подразумевает с тобой то, что будешь жить с этим заболеванием всю свою жизнь, и не забывай про это. Самое удивительное, что Никиту ни разу не проверяли на наличие бактерии Helicobacter пилори. Чтобы расставить все точки над «и», мы отвели его в Московский клинический научный центр к одному из ведущих гастроэнтерологов. Где Никита прошел дыхательный тест на наличие бактерий. Так, теперь мы дышим во второй мешочек. Даже вы спокойно дышите и делайте выдох. И что вы думаете? У Никиты обнаружили хеликобактер, а значит, его можно вылечить обязан назначить терапию. Но, собственно, сегодня мы решим этот вопрос. С большой долей вероятности мы будем говорить, что мы избавили его от будущих рецидивов ядов 12-перстной кишки. Фармкомпании тоже можно понять. Производство лекарств – процесс долгий. От разработки активного вещества до выпуска таблетки уходят десятки лет и миллиарды долларов. Нужен не один год, чтобы препарат окупился. И еще несколько лет, чтобы принес прибыль. А если лекарства начнут излечивать болезни за один прием, фармкомпании попросту разорятся. Я не знаю недобросовестных компаний. Они, в принципе, более менее все добросовестны. Но как только появляется лазейка, то вся добросовестность на этом заканчивается. Они в эту лазейку втягиваются. Сильно, не сильно, но втягивается. Прошли огромные процессы по всему миру с посадкой руководителей там или компаний, и фармацевтических, и не фармацевтических, да, задачу взяток. Понятно, что для фармкомпаний все это просто бизнес, ничего личного. Они всего лишь играют по тем правилам, которые есть – чтобы не наступил формагеддон, достаточно эти правила слегка поменять. Достаточно проверить все старые и новые препараты по единым стандартам, и сразу исчезнет проблема неэффективных лекарств. Достаточно сверить схему лечения с официальными данными Всемирной организации здравоохранения, и пропадут выдуманные болезни. И самое главное, достаточно не глотать таблетки по любому поводу. Это все таки не конфеты. Лекарств без противопоказаний и побочных эффектов не существует. На сегодня все. И вы думаете, это вас не касается?